Ученые КФУ успешно разрабатывают инновационный проект в сельскохозяйственной отрасли. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась международная молодежная конференция. Аномальная зима бьет рекорды. В этом году самые высокие показатели за последние сто лет. Молодежные конференции помогают выявлять потенциал молодых профессионалов. 14 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась одна из таких конференций на нефтегазовую тематику. Подробности в сюжете. 14 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие 4-й международной молодежной конференции «Татарстан АПЭКСПО-2020». Спонсорами конференции стали российская нефтяная компания «Татнефть», «ТНГ Групп» и «Шлемберже». На открытии выступил директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев. Участие примут более 150 студентов, аспирантов и молодых специалистов из России и стран СНГ. Помимо выступлений с докладами, участников ожидают лекции от ведущих специалистов нефтегазовой отрасли, а также интеллектуальные игры, дебаты и экскурсии по современным лабораториям Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Будут определены призовые места. Первое, второе, третье. Что это дает? Во-первых, это отличные подарки спонсоров, которые являются компания «Татнефть», «ТНГ», «Шлюмберже» и «Пакер». Кроме этого, это возможность познакомиться с спонсорами, с представителями компаний и обменяться, конечно же, знаниями. Целью конференции является выявление способности студентов и молодых исследователей к научно-исследовательской деятельности, а также объединение студенческой научной и деловой активности в нефтегазовой отрасли. Конференция продлится до 16 февраля. Диана Желенкова, Фарид Захитогл, Универньюз.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 очень актуальным для них — это переработка отходов, которые образуются. Это связано с тем, что три года назад все сельскохозяйственные отходы были включены в федеральный классификационный каталог отходов. Поэтому предприятия должны либо платить штрафы за бесконтрольное использование и хранение, либо разрабатывать технологии по их утилизации. В рамках сотрудничества было разработано несколько технологий. Одна из них – термическая переработка отходов методом пиролиза. Технологии термической переработки отходов, такие как подстилочный, и бесподстилочный, куриный помет, методом пиролиза. Это высокотемпературная обработка,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 как пшеница и ячмень – это основные, это типичные культуры для республики Татарстан. Так вот, по ряду показателей пшеницы мы получаем пшеницу даже первого класса, то есть по совокупности это будет зерно второго класса, но некоторые, такие как э, белок, такие как клейковина, позволяют отнести эту пшеницу к первому классу. Вторая технология, которую разрабатывают и испытывают ученые КФУ и агрохолдинг Агросила, это биологический способ переработки отходов методом компостирования. Биологический способ переработки отходов методом компостирования.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 Использование компостов в качестве удобрений – это еще один элемент органического земледелия. На данный момент основные направления в развитии сельского хозяйства в России сконцентрированы в положениях национальных проектов, благодаря которым можно получить финансирование. Есть национальный проект «Экология», в рамках которого мы можем реализовывать вот эти свои наработки или Придумывать новые решения с ожиданием, что когда начнутся конкурсные отборы по этим национальным проектам, мы можем получить финансирование для того, чтобы вот это посмотреть, попробовать и реализовать. Всемирный форум татарской молодежи координирует около 100 молодежных, общественных, религиозных и культурных организаций по всему миру. 13 февраля в КСК КФУ Уникс состоялась его встреча со студентами Казани. Подробности в сюжете. 13 февраля в Большом концертном зале КСК КФУ «Уникс» прошла встреча представителей Всемирного форума татарской молодежи со студентами и соотечественниками из высших и средних специальных учебных заведений города Казань. Цель встречи – вовлечь молодежь в общественную, творческую и интеллектуальную деятельность татарских городских сообществ. Мероприятие состояло из двух блоков. Первым прошло знакомство с деятельностью Всемирного форума татарской молодежи. Выступили представители форума проекта «Открыт университет», театральное сообщество «Калиб», финалисты татарской Татарской лиги КВН, а также музыкальный лейбл «Ями Мюзик Продакшн», занимающийся созданием современной татарской музыки. Во втором блоке состоялась концертная программа с участием современных татарских музыкантов Ильгиза Шехразиева и группы «Тарав». Цель встречи – помочь студентам-соотечественникам с адаптацией в Казань и их вовлечение в дальнейшее развитие городских проектов. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Аномальная зима бьет рекорды. Некоторые синоптики утверждают, что она подбирается к самым высоким показателям последних 100 лет, а то и всей истории метеонаблюдений. Высота сугробов в некоторых регионах страны составляет всего несколько сантиметров. Специалисты предупреждают, такая ситуация в последующие годы может стать нормой. Так ли это на самом деле? Мы узнали у заведующего кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева.